А, срочно, мне нужно что-то супер крутое для подарка. Так походите, посмотрите в магазине, мы не консультанты. Погоди! У нас на складе штука завалялась. Она супер безумная. 15 лет на складе лежит. Может, ему подойдет? Ладно, подождите, мы сходим на склад и сейчас принесем то, что вам нужно. Ну что, нашел? Нет. Ты вообще уверен, что он тут еще лежит? За мной не просто дважды, два кумир матросков, Весь искать по ипостов, все 15 лет разноса, Мои мульты, как по косту. нюха чистый макрокосмос, Я твой персональный доступ на все с тобой серьезно. Саня, ты как, Саня? Акулоч, я понял две вещи, две очень важные вещи. Во-первых, телеканалу Дважды Два исполняется 15 лет, а во-вторых, мы в мультике, чувак, мы в чертовом мультике, и нас показывают по этому каналу. Посмотри туда. Дважды Два, 15 лет, Акулоч целых 15, с юбилеем Дважды Два.